Всем привет, ребята, с вами я, Ваня, и сегодня я буду покупать аккаунт от 25 скинов до 300 за 788 рублей. Интересно, что выпадет? Еще не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и поддерживать меня. Я буду этому очень рад, и мы будем покупать аккаунт. Я думаю, вам не будет интересно Смотрите, как я покупаю аккаунт. Так что увидимся уже тогда, когда я куплю аккаунт. Итак, чуваки, я уже зашел на аккаунт и купил его. Сразу видим, что у нас нету игр. Запускаем Fortnite. Запускаем Fortnite. Запускаем, запускаем, запускаем. Запускаем мы Fortnite. Fortnite запускаем. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки еще раз говорю вам это, чтобы уже сто процентов тех кто не забыл и поставили лайк, потому что мне будет очень приятно и у меня будет конкурс, я буду разыгрывать этот аккаунт, вот, так что есть счастливчики, есть э, счастливчики, которые попытают удачу, так что ну заходите на мой канал, ставьте лайк, подписывайтесь. Потом, получается, я рандомным способом э, определю подписчика из 30, и тот выиграет аккаунт, этот, абсолютно бесплатно. Заходим на него. ждем пока зайдет Вот. Заходим в Королевская битва. Так, уже, уже. Я вижу, что у нас 800 баксов, Блин, валюта, правда, в долларах, ну ладно. Есть у нас... Боевой пропуска нету. Шкафчик. У Амазонка. Ну, Амазонка это такой скин хороший. Душегуб. Потом у нас Корбит. Корбит не все стили. Опустошитель. Раптор. Раптор 2 стиля. Прикольно. Потом Ронин. Ронин фуловый. Ничего себе. Фуловый Ронин. Темный странник. Ну, это такой прикольный скин. Это чисто для Мункаса подойдет. Потом Астрид. Потом Боевая подруга. Потом Боевой ястреб. Потом э -э, Горнолыжник. Э -э, ну, это такой скин. Заместитель командующего, тоже прикольно. Лунная программа, фуловая полностью. Марципанка, прикольно. Мисс Бэнкси, тоже прикольно. Фуловый скин. Потом, э, победитель ржавчины. Элитный агент, э, фуловый. Э, и лидер синей команды. Шоу идем по бэкпакам. Бэкпак не было мало. План Б. Прикольный. Э, Темная материя. Прикольно тоже. Рюкзак Раптора. Ну, такое нормально. Астро. Ну, это тоже для Монкаса подойдет. Мешок сладости. Это для марципанки. Ну, мне не особо нравится. Потом у нас получается ржавая фиговина. Прикольно. Сила севера. Тоже Прикольно. Горнолыжник и экипировка. Прикольно. Тоже для этого скина прикольно. Караджанки. Прикольно. Рюкзак скрутка. Ну такое. А, потом у нас э, верный стандарт. Прикольно. Тактический рюкзак. Тоже прикольно. Идем по кирочкам. Кирочки тоже. Э, верный помощник. Прикольно. А, потом у нас идет входящее солнце. Прикольно. Потом это тоже для Амункаса Космокирка. Зачищник, тоже прикольно. А, пиозуб, ну такое. А, размеч, размельчитель, прикольно. Леденец, прикольно. Позитрон, прикольно. Вот шарики, это тупо киберспорт. А, штурмовая помощь и стандартная кирка. Идем по дельтапланам. Сразу вижу, что у нас есть эпические дельтики. Есть конфетка. Есть метеор. Радужный кончик. Дельтаплан уфу-мога, это ДП, другое. Графит. Калибри. Бумажный зонтик. Прикольно, кстати. водоворот тоже прикольно. Дельтаплан тоже. Зонтик, прикольно. Идем у нас по этим штучкам. Фальшоферы. Прикольно. А, Резорная краска. Тоже прикольно. Все звезды. Ну такое, мне не нравится. А, пузыри. Такое, киберспорт. Радуга. Ну не очень. Э -э вот это киберспорт, вот это киберспорт. Ну это чисто ультрамарин. Ну это киберспорт. Фонарики не очень. Электрическое. Прикольно. Язык пламени. Прикольно. Идем у нас по эмоциям. Чисто просто гуци. Так, робот. Фристайл. Это мне нравится. Загадочные друзья. Оранжевое настроение. Попкорн. Признание поражения. Э -э хайп. Воинское, во Воинское приветствие. Всем мир. Королевское приветствие. Поклон. Э -э привет. Э -э респект. Уборка и танк. Что по раскраскам? Раскрасок вообще нету. Это я так. По музыке. Музыка одна. А потом получается это. Прикольно. Юспик есть. Вот это есть тоже прикольно. Вот такой вот обзор аккаунта. Я его разыграю. Так что... Ждите розыгрыша. Алдо смотрел до конца. Спасибо за просмотр. Всем пока.